Грифон История, которая произошла с Ольгой Старицкой Наверное, входит в миллион подобных произошедших на территории бывшего СССР Она без памяти влюбилась и по залету вышла замуж ее муж, приехавший из Черновцов, Игнат Вельченко, был совсем не парой, к тому же и не любил ее. Женился он, потому что нужна была прописка и жилплощадь. Как только Игнат урвал свою долю в двух комнатушках коммуналки, где жила Оля и мама, он стал всеми возможными способами досаждать Старицки. Так что еще за три месяца до родов Ольга разошлась со своим, так сказать, мужем, отдав ему одну из комнат. Но проживая теперь по соседству с мелким пакостником и тихим садистом Игнатом, сделавшим главной целью своей жизни вредить бывшей жене и тещи, Ольга претерпела сполна. Подлость и хамство – это то, с чем трудно бороться и невозможно терпеть. К моменту рождения дочери Анечки, Ольга была в состоянии нервного истощения. Было принято единственное правильное решение – обмен. Но это было не так просто. Шли дни, недели, месяцы, а все что-нибудь да не состыковывалось. Игнат наращивал свое давление, а Ольга все сильнее впадала в депрессию. И ее состояние передавалось ребенку. Анечка сильно болела. И вот как-то соседка, тетя Маша, сказала, «Оля, надо пойти к Грифону. Знаешь, тут у нас в садике, скажи ему на левое ухо все как есть. Если правда за тобой, а это наверняка, он тебе поможет. Единственное, что это надо делать ночью, когда 13 число попадет на пятницу, за пять минут до наступления 14 -го. Послушай меня, не пожалеешь. Через некоторое время число 13 выпало на пятницу, и Ольга ночью провела ритуал около Грифона. Где-то с месяц ничего не происходило, а потом неожиданно нашелся обмен. Но то, что стало происходить дальше, Ольга и представить себе не могла. По рассказам отца, который не дожил до Оленного совершеннолетия, у него где-то была тетя, которую еще совсем маленькой увезли из Одессы, спасая от пожара революции. Где она и что с ней, он не знал. И вот эта самая папина тетя вдруг нашлась и приехала навестить Одессу и познакомиться со своей внучатой племянницей. Прибыла она из Парижа, где прожила всю жизнь. Всему, что она тут видела, очень удивлялась, а многое просто не понимала. Особенно проживание в коммунальной квартире. Все время спрашивала Ольгу, «Объясни, кто тебе эти люди? Почему вы пользуетесь общими удобствами? Как это все странно! о ля, -ля! А еще она была в ужасе от количества поглощаемой одесситами пищи. «Почему вы столько кушаете? Это невозможно! оля ля Парижская тетка, мадам Катрин, была очаровательной, подтянутой старушкой с сиреневыми волосами. Энергия из нее била фонтаном, соревнуясь с любопытством. И еще она старалась всех чем-то одарить. В тогдашней нищете это было совсем нетрудно. Больше всего она хотела сделать что-нибудь для маленькой Анечки. Своих ни внуков, ни детей у нее не было. Она прямо-таки рассовывала Ольги в карманы франки. А та все возвращала, объясняя, что это нельзя, это валюта. Мадам Катрин все-таки накупила своим девчонкам все необходимое. А еще оставила половину своего гардероба и украшений. С тех пор она приезжала часто и оказывала одесской родне огромную помощь. Единственным ее требованием было учить французский. Когда мадам Катрин умерла, она все, а это была квартира в Париже и приличный счет в банке, завещала своим одесситкам. И так как здесь уже наступило горбачевское время, старицкие смогли уехать из Одессы в Париж. Потом, когда маленькая Анечка Вельченко выросла, она изменила свое имя. Теперь она Аннет Вилье, русскоговорящий гид в Париже. А Грифон сейчас стоит в Одессе совсем в другом месте. Хотелось бы знать, не утратил ли он, оторванный от первоначальной почвы, возможность исполнять желания. Если вам нравятся эти рассказы, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки и еще ждем ваших комментариев.